сегодня у нас тема, тема вообще серьезная очень серьезная многие предприниматели и вообще те люди которые считают себя сетевиками и начинают работать в социальных сетях или уже работают считают, что зачем себя заморачивать по поводу того чтобы там что-то создавать свое просто взять картинку готовую наляпать написать там что душе угодно и о чем угодно. И все на этом нет. Чтобы вас заметили, чтобы вас сами социальные сети продвигали, роботы, которые настроены на уникальность, а они практически все настроены и продвигают именно уникальные, то есть неповторяемые картинки, посты и так далее. На прошлом занятии Надя вам говорил о том, что как грамотно составлять текст. Постам. Сегодня мы поговорим о визуальной составляющей, о картинках. Значит, вот мы находимся в своей группе. Сразу давайте перейдем на наш план действий. У нас сегодня четвертое занятие. Вот оно, прокручиваем создание картинки в редакторах конва мы с вами уже смотрели и есть запись сегодня powerpoint и вот посмотрите речь идет об уникальности посмотрите здесь есть те ролики которые нужно вам просмотреть и программки на которые нужно опираться при создании этой картинки вот есть самое главное создание уникальной картинки во вернее про, про, проверка картинки на уникальность вот сегодня этой программки кай мы онлайн будем с вами пользоваться. Это хорошая программка. Вот такой значок, вы видите, да, это, где находится, у кого десятка. Вот здесь открываете и смотрите все программы, которые есть. Ищите программку. И вот у меня 16-го года версия. а Сегодня мы поговорим о благодарности. И создавать на эту тему будем пост. Инструмент ставка «Рисунки» нажимаем левой кнопкой. И вот она полностью, картиночка, которую я выбрала. Вот из нее мы будем делать уникальность. Проходит следующий вариант. Вот инструмент, который поворачивает. И разворачиваем картинку. Ну, примерно вот на сколько градусов. Вот таким образом. Затем, что я делаю, растягиваю эту картинку и опять же берем скрин и скриншотом делаем примерно какая квадратная картинка для вот таким образом и вот сюда вот сохранить. Значит, сохраняется образом через картинка, ну где-то до 700-800 пикселей сократим. Пойдем к нашему мальчику опять. Вот этот результат интересует, а мы загрузим сейчас свой скрин. Вот он, скриншот. И что нам ответит, ответит робот? Робот нам ответил, ноль результатов. То есть у нас картинка получилась уникальной, ее больше нет. Вы первые, которые вы поместите к себе, независимо от того, куда, в Инстаграм или в другую социальную сеть, ВКонтакте, в Одноклассники. Вы первые. И эта картинка будет продвигать вас. Только ее нужно просто потом подписать. Что у вас нового? Заходим уже в готовый пост. Вот он написан уже. Копируем. Заходим на страницу. Здесь можно украсить. Вот они у нас смайлики. Загрузить фотографию. Загружаем фотографию. Открывает пост полностью, вот он в другой. Копируем сюда в чат, Вставляю. И попрошу у вас всех перейти по этой ссылочке, поставить лайки и четыре слова комментарии. Ну вот, ребята, посмотрите, сколько у нас всего я за пять минут мы работали с вами все пять минут. Рев комментарии это одно из условий продвижения личного бренда вашего бренда. Видите, как быстро и как вы четко, не читая, практически я только в нескольких словах вам сказала про содержание поста, вы написали сразу... Умнички, молодцы, спасибо. Поблагодарить другого, поддержать своего товарища. Еще сегодня мы можем что сделать? Можно сделать репост, ну, допустим, сообщество, да? Ну, какой, залог успеха давайте сделаем. И здесь нужно тоже написать что-то и поделиться записью ну на сегодня у нас заканчиваем заканчиваемые 45 минут уложилось я за 40 минут какие вопросы задавайте пишите геннадий какие у тебя замечания пожалуйста я передаю тебе микрофон включайся говори здравствуйте все давайте все-таки зайдем еще раз в нашу группу мастерская успеха да. внимательным образом посмотрим еще раз на, на вот эти два дня домашнее задание используя ниже перечисленные сервисы нап написать продающий текст и тема давайте знакомиться то есть о себе вот это домашнее задание надо выполнить вот вы все это внимательно изучите у вас будет завтра то есть суббота воскресенье и понедельник за три дня вы сделаете ну конечно желательно сделать это все пораньше не в последний день, так сказать, на, на уходящий поезд, на подножку прыгать, а именно пораньше. Почему пораньше? А чтобы ваш пост и ваша картинка набрали достаточное количество лайков, комментариев, чтобы достаточное количество пользователей увидело ваш труд. Да, ребята, давайте будем заканчивать. В общем, домашнее задание, всем все понятно. Давайте будем заканчивать. Это время у нас уже подошло к концу. Всем спокойной ночи, до свидания.